Привет, друзья, с вами Зажигалочка. В этом видео о Сан-Диего, одном из самых этнических и культурно-разнообразных мест в Соединенных Штатах Америки. Сан-Диего – второй по величине город Калифорнии, но это также и лучший город Америки. Люди стекаются в Сан-Диего и очарованы его удивительной погодой, спокойными людьми и обилием мероприятий. Из-за своей близости к Мексике и глобальных возможностей найма для своей инновационной экономики, Регион Сан-Диего становится все более мультикультурным, что делает город одним из самых этнически и культурно-разнообразных мест в стране. С показателем разнообразия 96 из 100 Сан-Диего выдвинулся вперед по сравнению с другими городами США. Население Сан-Диего – по самоидентифицированной расе состоит из 46% белых, 34% латиноамериканцев, 12% азиатов, 5% черных, 0,4% коренных американцев и менее 4% других рас. Новая группа, прибывающая в Сан-Диего, добавляла свой особенный колорит в постоянно растущую культурную мозаику. Эти новые культуры смешались с культурами, которые уже были здесь. Сближающиеся культуры переживали конфликты, но также создавали уникальные формы культурного самовыражения, такие как еда, мода и искусство. В конечном счете многие культуры объединились – чтобы создать это прекрасное произведение искусства, которое мы называем Калифорнией. Посмотрите на историю Пио Пико, последнего губернатора Мексиканской Калифорнии. Он был культурной мозаикой. В нем текла африканская, итальянская, идейская и испанская Бико также имел три национальности в течение своей жизни. Он родился креолом, в Новой Испании позже стал мексиканским гражданином, а умер гражданином Соединенных Штатов. Я покажу и расскажу вам еще очень много интересного про Сан-Диего и Америку. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ваша зажигалочка.